Итак, всем здравствуйте! С вами ваша Елена Евсеенко. И сейчас мы с вами находимся на главной странице нашей компании. Наша компания – это идеальная система для заработка вас и ваших друзей. Все вы также можете посмотреть наш маркетинг основных программ на главной странице. Все кнопочки кликабельны. Обязательно, когда вы делаете... Людям презентации, когда вы а, рассказываете о нашей компании, показывайте людям отзывы о нашей компании, потому что их пишут действительно реальные люди. И так опускаясь чуть ниже, вы можете прочитать о нашей компании, посмотреть презентацию. Если вас а, заинтересовала наша компания, вы можете перейти на мой YouTube канал через ролик. Посмотреть все маркетинги нашей компании и также делать презентации своим потенциальным партнерам. Наша компания, она официально зарегистрирована. Вы можете посмотреть наши документы, проверить наши документы. То есть это все серьезно. Опускаясь чуть ниже, вы можете посмотреть нашу дорожную карту. Наша компания работает с 23 сентября 2021 года. По дорожной карте расписано каждая площадка и когда она открывалась. Вы все обязательно должны прочитать пользовательское соглашение. Как? Э, какие правила в нашей компании? Вот здесь вот пользовательское соглашение. Сейчас я не буду туда нажимать. Каждый из вас сам может... Кликнуть на эту строчку и прочитать. А Я же перейду в свой личный кабинет. И мы с вами поговорим на такую тему, как... Вот давайте сразу нажмем на уроки в кабинете. Каждый наш партнер должен обязательно в своем личном кабинете пройти уроки, как пользоваться кабинетом. Это на самом деле очень важно. И также мне хотелось бы ко всем к вам обратиться и предупредить. Наша с вами компания – это серьезная компания, это серьезный бизнес. И разводить в чатах э, негатив, естественно, что я не позволю. Поэтому каждый партнер, кто будет негативить в наших чатах, из чатов будет просто удален. Как же добавиться в наши чаты? Давайте тоже посмотрим. Каждый партнер в своем личном кабинете видит кнопочки. Как добавиться в наши группы? В Телеграм, в Контакт, в Скайп. Пожалуйста, добро пожаловать. Вы должны следить за информацией. Если у вас случаются какие-то там технические ко мне вопросы, пожалуйста, вот мои личные контакты. Вы можете выйти ко мне на связь, и я каждому буду рада ответить, и всегда помогу, чем смогу. Вопросы. На такую тему, посмотрите мой кабинет, почему-то ко мне туда не встают люди. Мне звонить не надо. У вас есть спонсор. Пожалуйста, звоните своим спонсорам и обсуждайте стратегии развития. Мне по стратегиям звонить не нужно. Мне нужно звонить только по любым техническим вопросам. Когда вы ко мне обращаетесь, никогда не скидывайте мне скрины. Кто кидает скрины, я даже не буду рассматривать ваше обращение. Просто пишите «Логин» и «Проблема», и ваша проблема будет решена. Уроки в кабинете обязательно все просмотрите. Как заполнить профиль? Это делается все элементарно, но, к сожалению, вы сами видите, какие допускаются ошибки. Пополнение, вывод, перевод денежных средств. Короткий видеоролик. Все четко рассказано по делу. Посмотрите, пожалуйста. Поисковик. Некоторые вообще не подозревают, что у них на каждой площадке есть поисковик. Говорят, куда я встал, куда улетел. У вас вот поисковик в помощь. Он в вашем кабинете. Если бы вы посмотрели уроки, вы бы мне не звонили по таким вопросам. Не надо мне звонить и говорить, куда я встал. Это просто глупо на самом деле. Не отвлекайте меня, пожалуйста, от работы. У меня огромный э, поток людей, которые звонят по разным вопросам. Я просто реально не успеваю всем отвечать. Вы должны понимать, что я занимаюсь пополнением. Я занимаюсь выводом. Очень большой объем работы. Поэтому почаще звоните все своим спонсорам. Так, Мы же сейчас с вами перейдем в раздел профиля. Потому что мы всегда начинаем наши презентации именно с профиля. Потому что любой бизнес начинается именно с профиля. Это очень важно. Сетевой маркетинг, это общение. Вы должны понимать, что просто так бизнес не строится. Мы должны приглашать людей. Мы должны иметь связь со своим спонсором. Вот здесь данные спонсора. Вы из своего кабинета видите Скайп своего спонсора, страничку ВКонтакте, его номер телефон, его Телеграм. Если же вы сами не заполнили свой профиль, как ваши люди выйдут к вам на связь? Получается никак. Пожалуйста, заполните скайп. Если у вас его нет, но ну, установите, скайп нужен. Иногда приходится открыть демонстрацию экрана. В скайпе делается это очень просто и легко. Это инструмент для работы. Телеграм, у кого нет телеграмма, создайте, создайте. Вы многие спрашиваете, где брать людей, я не умею приглашать. Но для того, чтобы вы приглашали, чтобы вы могли найти себе поток людей, у вас должны быть социальные сети, страница ВКонтакте должна быть обязательно у каждого нашего партнера. Вы должны развивать свою страничку, приглашать людей, выкладывать посты. Это наша ежедневная работа. А номер телефона он есть у всех. Просто созвониться можно, позвонить спонсору, позвонить партнерам. Связь должна быть. А кошельки ⁇ это вообще отдельная тема. Ставим на вывод кошелька написано. Нету. Куда я вам выведу деньги? А потом негатив в чате. Вывод не работает. У нас нет проблем с выводом. Проблема в вас. То, что вы не заполняете свой профиль. Если вы пользуетесь перфектом, впишите. Не пользуйтесь, напишите здесь любые цифры. Можете написать «нет». Power Никогда не пишите вручную. Идите в кошелек, скопируйте и вставьте. Вот этот блок, вот именно вот здесь, не надо писать словами Сбербанк, он для Сбербанка. Напишите сюда, пожалуйста, номер вашего телефона, привязанный к вашей карте Сбербанка, либо сам номер Сбербанка, вашей карточки и ваше имя по-русски. Ваше, а не мое. Вы получатель. А вот здесь... Этот блок, он относится к, к любому банку. Вы получаете свою зарплату и можете ее вывести на любую карточку. На Киви, на Яндекс, на Почта Банк, на Тинькофф Банк, на любой банк. Просто укажите номер телефона. Здесь не надо писать номер карты, номер телефона и ваше имя по-русски. И обязательно название банка. Все заполнили, все сохраняйте. Главное, чтобы вы все здесь записали и сохраните. Если вы потом в дальнейшем будете что-то редактировать, просто удалите и впишите. Все можно отредактировать. Что касается «Аватар», дорогие мои партнеры, пожалуйста, вы пришли деньги зарабатывать, серьезные деньги. Поставьте, пожалуйста, свои фотографии. Не надо на меня смотреть. У меня стоит логотип компании. Я администрация, а вы наши партнеры. У вас у всех должно здесь стоять ваша фотография. Вот вы знаете, вот если бы я была партнер и пошла бы делать регистрацию по ссылке, я бы просто там увидела цветочек, кошечку, собачку. Я бы закрыла эту ссылку и не стала бы работать с этим человеком. Я это говорю вполне серьезно. Уважайте себя, уважайте своих партнеров. Вы понимаете, что когда человек идет делать регистрацию, нажимает, он видит там цветочек, кошечку, собачку. Но он не видит вас. Когда вы будете делать внутренние переводы, вы там будете видеть фотографии, куда отправляете деньги. Многие потом звонят и говорят, Лен, верни, не туда деньги отправлю. Да я-то верну. Но вы бы их туда не отправили, если фотографии устанавливали. А в матрице? Куда мне поставить бронь? А куда там ставить бронь? Там ничего не поймешь, там стоят одни логотипы или кошечки, собачки. Относитесь серьезно. И у вас бизнес начнется строиться серьезно. Итак, мы с вами разобрали эту тему. Сейчас мы идем в раздел финансов. Итак, раздел финансов. Пополнение. Пополнение у нас работает с любой платежной системы. Перфект. Фрикаса. Через фрикассу вы можете пополнять с карточки, пожалуйста, с киви, пожалуйста. Даже с любой криптовалюты. Сразу деньги, мгновенно, также из пауэр попадает вам вот сюда, сразу на баланс. А вот Сбербанк, Сбербанк вы можете пополнить... С любой карты. Как это делается? Выбираете вот здесь Сбербанк и начинаете делать пополнение. Сначала отправляете деньги. Вот это номер Сбербанка, либо по номеру телефона. Кому как удобно. По номеру телефона вы также можете перевести деньги и на банк Выбирайте, куда вам удобнее. Мне все равно. Деньги отправили, создаете заявку. Если это Сбербанк, напишите ваши последние четыре цифры вашей карты. Если вы отправили скивис с Яндекса, с любого банка, просто по-русски напишите название банка. Сумму, которую вы перевели, и имя ваше, имя отправителя, и время перевода. Нажимайте на кнопочку «Пополнить». И запомните. Кнопочку нажали, ждите. Я такой же человек как и вы. Я могу делать презентацию, я могу разговаривать, быть в разговоре, я могу заниматься каким-то делом, пополнением, выводами. На мне большая нагрузка. Никуда ваши деньги не денутся. Я увижу вашу заявку и сразу же ее а, начислю. Мне тут же сразу звонить не надо. Лена, Лена, я там перевел. Перевел, сделай заявку и просто ожидайте. И все заявки. Все заявки без перевода денег, они просто удаляются. Дальше, вывод. Как вы уже и поняли, у нас вывод работает по регламенту от 500 рублей через 72 часа, в течение 72 часов. Но как вы видите, вы только создаете заявку. Вот после старта был да, время, когда вот вы там 2-3 часа ждали. А вообще фактически, ну, быстро я вывожу. Сразу я вижу заявку, я не жду, я их не коплю. Я вижу, человек заработал, поставил на вывод, я просто иду и делаю. Поэтому деньги вы получаете быстро. Выводить вы можете на Перфект, на Power, на Сбербанке, на любые банки. Без разницы. Но главное, опять же, вернитесь в свой профиль, проверьте. Проверьте, что вы там указали. Кстати, многие задают вопрос, могу я вывести деньги на карту друга, там сына, дочери? Да, пожалуйста, это ваши деньги. Выводите, куда ходите. Главное, зайдите в профиль и все редактируйте. Что укажете, туда я и выведу. Перевод денежных средств. Пожалуйста, переводите без ограничений. Это ваша... Как бы право. Вы можете даже завести деньги на свою команду, а потом внутренним переводом раскидывать на кабинеты. Вы можете смело всем этим заниматься. Как переводится? Пишите сумму, логин, куда переводите, нажимаете кнопочку «Проверить», видите фотографию и просто переводите. Но здесь на самом деле все очень просто. Что касается вывода, еще раз хочу вернуться. Дорогие мои друзья, обратите внимание, если у вас вот здесь заработано 1 тысяча, две тысячи, вывести большую сумму возможности нет. Смотрите перед тем, как вы ставите на вывод. И вообще старайтесь ставить на вывод с тех кабинетов, где вы заработали деньги. Если только вы вдруг удумали перевести деньги с кабинетов людей, на пустой кабинет, и ставите его на вывод, кабинет будет сразу же заблокирован. Без всяких объяснений. Почитайте, пожалуйста, пользовательское соглашение. Никаких мошеннических действий в своей компании я не потерплю. Сразу блок, без объяснений, без всяких возвратов. Это будет строго пресекаться. Так, дальше мы куда идем. Идем, идем, идем. Так, давайте порисуем на нашем кабинете. Что мы можем с вами иметь на нашем кабинете? У нас несколько видов доходов. Итак, идеальный банк, шикарный маркетинг, о нем сегодня мы с вами будем э, много разговаривать. Я буду вам объяснять, как он работает. Идеал М-Мини и Идеал М-Макси – это две наших основных программы. Вот реально крутые. Здесь трехуровневая партнерская программа. И деньги начисляются. Обратите особое внимание, слушайте меня внимательно. Партнерская программа до третьего уровня. Деньги начисляются по реферальным привязкам. Запомните слово. Реферальные привязки деньги начисляются. Фабрика клонов. Это семиместные столы. Есть люди, которые любят работать в семиместных столах. Потом, в дальнейшем, когда они начинают разбираться и делать именно сравнение семиместные столы и тренары, вывод приходит самим собой. Наши основные программы, они идеальные. Микромании – это социальная программа. Если в человек говорит «не денег», Пусть заходит в социальную программу. Он в любом случае придет к вам в основную. В любом случае. Файстрек – это абсолютно независимая программа. Там всего два стола. Вход открыт на любой стол. Двигайтесь, зарабатывайте, развивайтесь. Многие спрашивают, с какого человека я верну свои деньги. С первого. Вот именно Файстрек с первого. Посмотрите на эту площадку. Используйте ее и зарабатывайте. Вообще в нашей компании вход открыт. В любую программу на ваш выбор, и в каждой площадке открыт вход в любой стол. Вы здесь можете реально развиваться по всевозможным стратегиям. Перед вами открыты все двери, и вы сами решаете, в какие двери вы будете входить. Но, строя свою структуру, вы будете с ней зарабатывать по всем нашим площадкам, если вы будете перетекать из одной программы в другую. А вот в основную программу идеал мини вы в любом случае будете попадать через социальную программу и через идеальный банк. А через идеал, через идеал мини вы перейдете в идеалы Макси. А это очень большие деньги, это огромные деньги. Итак, сейчас, а вот еще один очень важный момент, которым я сейчас вспомнила. Сегодня женщина ставит на вывод и в чате там кидает скрин, и вывод не работает, то да, все там у нее не получается. Обратите внимание. Баланс. Вот эти деньги, баланс. Это то, что вы можете вывести, перевести с кабинета на кабинет. То есть это ваши личные деньги, которые вы можете использовать. Так, сейчас я вот сюда нажму. Тут будет более понятно. Накопительный баланс, он у нас есть на каждой площадке, на любой. Накопительный баланс предназначен для того, чтобы вы не из своего кармана переходили на следующие столы по всем программам, а именно с накопительного баланса. То есть встал человек, упала денежка в накопление, следующий встал, там распределились по маркетингу, закрывается третье место, деньги списываются с накопительного баланса и происходит автоматический переход на следующий стол. Вы сами не можете использовать накопительный баланс. Что такое матрица? Это табель распределения денег. Программист пишет программу, и система сама их распределяет. Сама ложит на накопительный баланс, сама оттуда снимает и распределяет, куда нужно, по всем программам. Что такое заработано? Это ваша история. Это... Полностью, что вы заработали в нашей компании. И эти деньги вы уже могли вывести, переводить с кабинета на кабинет. Это история, сколько у вас заработано на данном кабинете. Поэтому вот эту всю сумму, как некоторые думают, ох, сколько там у меня заработано, ох, я сейчас их все выведу. Вот сюда посмотрите на ваш баланс. Вот эти деньги вы можете брать. Это ваша зарплата. А мы же сейчас с вами перейдем на слайд и сегодня будем с вами разбирать именно площадку Идеальный Банк. Сегодня мы посвятим презентацию именно этой программе, потому что очень много после старта вопросов, многие недоумения, многие э, ожидали чего-то больше. Давайте с вами разберем вообще, что это такое за программа. Давайте порисуем. Итак, площадка Идеальный Банк. Обратите внимание, это две площадки. Денежный клонопад, он встроен в идеальный банк, а идеальный банк – это три стола. Что мы здесь вообще будем иметь на этой программе? Итак, за, с каждого стола у нас переход в денежный клонопад. То есть вы имеете доходы по идеальному банку, вы имеете доходы по денежному клонопаду, и вы все переходите в основную программу «Идеал Мини». Это получается э, доход по «Идеал Банк», денежный клонопад и доход по основной программе. Три вида дохода, но это на самом деле очень круто. А сейчас мы с вами перейдем на следующий слайд, слайд и порисуем на этом слайде. Потому что здесь, я думаю, вам будет более понятно, маркетинг данной площадки итак обратим внимание брони вот многие спрашивают как они ставятся для чего они нужны первая бронь это главная бронь то есть действие всегда будет происходить первая по броне 1 Вторая идет нам в помощь. Многие спрашивают, я поставил бронь, как переставить? Просто нажимаете на другую ножку и бронь переставится. А по сути, куда бы вы ни поставили вашу бронь, в любой стол, ничего от этого не меняется. Здесь разница в том, под себя вы поставили бронь, либо под своих людей. Вот в чем разница. А у себя вы можете их ставить в любом порядке, и неважно. Главное, что встал первый человек на третью ножку, на вторую, на первую, неважно, это будет накопление. С первого накопления. Второе вы можете поставить сюда, либо сюда, без разницы, но он будет вторым. У вас произойдет накопление 500 рублей, и вы уходите на площадку Клонопад. С третьего человека у вас происходит... С накопительного баланса автоматический переход на второй стол. Вы можете купить здесь любой стол. Вы можете купить один-два, вы можете купить все три. Вы можете начать движение со второго, можете начать с третьего. Это уже ваше полное право, это ваши командные стратегии и дело добровольное. Я вам всегда рассказываю маркетинг. Как делать деньги от меньшего к большему? И всегда, начиная с первого стола, вы внесли одну тысячу рублей, перешли в денежный клонопад и ушли на второй стол. На второй стол к вам приходит первый человек, идет 2500 в накопление, а со второго 2000 сразу на баланс для вывода. И вы опять идете в кланопад А с третьего человека... У вас происходит автоматический переход на третий стол. Третий стол как будет заполняться? Пришел первый человек. У вас идет реинвест к спонсору. Здесь создана искусственная закольцовка, чтобы вы могли зарабатывать. Не только вновь и вновь и вновь пришедшие люди, а чтобы все ваши партнеры всегда возвращались к вам реинвестами. Из третьего в первый стол. Вы получаете 2 500 на вывод и переходите в основную программу «Идеал М». Со второго человека опять вы идете к спонсору, получаете 3 500 и опять же уходите в клонопад. За каждый пройденный круг у вас идет три клона в клонопад. С третьего места реинвест к спонсору, опять же, 4000 на вызов. Давайте подведем итог. Что мы имеем, работая на площадке Идеальный банк? Три клонов в клонопад. Вы имеете тысячи на каждом втором столе. И имейте 10 тысяч на каждом третьем столе. Три клона в первый стол. Это же ваши места. Под ваши места встают все ваши партнеры. Вы развиваете первую линию под каждым из них в третьем столе по три места. То есть от вас с одного места ушло три реинвеста к вашему спонсору. А к вам придет... 9 реинвестов от трех ваших партнеров. А если у вас больше людей в первой линии, представляете, какой у вас будет здесь круговорот. Это реально очень круто. Реинвесты идут. Давайте также с вами разберем. Если только вы не поставили у себя брони в первом столе, а не в любом случае, Ренвесты прилетят к вам. Если случилась такая ситуация, у вас стол закрылся и нету сейчас первого стола, реинвесты ваших людей пойдут именно в вашу структуру слева направо, если вы не поставили бронь вниз под ваших людей. Если вы брони поставите вниз целенаправленно под каких-либо партнеров, один, там два, Реинвесты ваших людей будут следовать вашим броням. Сейчас также очень важно, послушайте меня внимательно. Когда вы будете делать второй круг, каждый из вас, ваши люди, вы сами, у вас начинает закрываться ваш реинвест в первом столе. Он не пойдет к спонсору. Он идет к вам по вашей броне во второй стол. То есть второй стол у вас заполняется. Уже вашими клонами по вашим броням и вашими вновь пришедшими партнерами. Каждый второй стол вам будет приносить по 2000 рублей. Каждый закрытый второй стол будет передвигаться в третий уже не к спонсору, а к вам. И вы будете получать все согласно маркетингу и крутиться именно на этих столах. А сейчас давайте с вами просто порассуждаем. Ну что же такое вообще денежный клонопад? И что вообще это такое? Многие говорили, ой, мы столько денег внесли на старт, у нас были такие надежды, где же было столько много людей. Мы все с вами шли на старт. Куда? В идеальный банк. Покупали первые, вторые, третьи столы. Мы же не летели сразу в денежный клонопад. По сути, в денежный клонопад-то перешло не настолько большое количество людей. Вы купили себе бизнес-места. Представьте, что площадка идеальный банк, а вы партнеры банка. Вы купили себе бизнес-места. Ну, представьте, для сравнения, вы прошли комиссию, вы купили спецодежду и вы готовы к работе. Просто приступаем к работе, развиваемся. А согласно маркетингу, с каждого стола мы закидываем в денежный клонопад свои депозиты. Что такое денежный клонопад? Давайте будем с вами рисовать и разбирать. Представляете, да, с каждого стола вы закидываете 500 рублей, которые распределяются... По 50 рублей на 10 линий. То есть по 10% 10 людям. Каждый получает. Вы видите себя наверху. Лично для меня это общая глобальная матрица нашей компании. И она начинается с меня. А сейчас посмотрите. У каждого из нас. Есть в кабинете партнерская ссылка. Мы все приглашаем людей в свою первую линию. Под каждого из нас может стать только три. Один, два, три. Соответственно, мой следующий клон, мой следующий партнер, он идет куда? Если в первый никого не поставил, значит летит под первого. Первый ставит своих людей. Он тоже зарабатывает согласно маркетингу. Под следующего идет заполнение. А представьте, что человек стал нерабочий. Вот подчеркнем, он второй, нерабочий. Значит, под него что полетят? Мой следующий человек, мой клон полетит. То есть его отсюда не убрать. Радует лишь только то, что он не работает, значит он сюда к нам, в наш клонопад, клонов-то своих не накидает. Кто под него встанет, мы тоже не знаем. А вдруг активный партнер? И этот человек, который залетел в клонопад, он будет зарабатывать все согласно маркетингу, но на один свой нерабочий клон. А вот третий, представьте, что он такой активный и развивает, развивает свой домик. К нему естественно переливы от меня не полетят да потому что он свой дом закрывает сам он активно работает и получает сам за себя вот это все за всю свою работу представляете идут переливы сверху идут переливы снизу он раскидывает свои клоны и люди начинают зарабатывать А от меня идут дальше идет заполнение от первого идет к первому у него же тоже первая линия без ограничений и его люди тоже встают в его же веточку Слева направо на свободные места, где-то рабочие, где-то нерабочие. Все это перемешивается, закрывается постепенно. И у каждого из нас кланопад, А по сути, это один общий кланопад, Кто-то просто более активно двигается, кто-то поменьше. Но он в любом случае будет заполняться весь. Понимаете? А самое интересное, вы подумайте о том, что вы с каждого стола запускаете свой депозит. Представьте, ваш депозит, то есть ваш клон упал сюда, упал сюда, упал сюда. Вы, во-первых, и сами за себя получаете. И люди все эти получают, потому что здесь деньги начисляются. Подумайте, не по реферальной привязке, как я вам говорила в основной программе, а по расстановке. Вот в чем разница. По расстановке... По сути, мы будем здесь получать доходы не только 10 линий, а до 10 линии на один клон 4 миллиона 428 тысяч 600 рублей. А эти 10 линий идут от каждого клона. Вы его сюда закинули. Представляете, куда это идет? Это без ограничений, вообще нет предела. Понимаете, что вы будете здесь зарабатывать на протяжении всех лет, сколько вы будете работать, сколько будет работать наша компания, а я не остановлюсь ни при каких обстоятельствах, пока я живу, будет жить эта компания. Эта площадка принесет реально огромные доходы людям, кто сейчас просто откинет свою лень, включит наконец-то свои мозги и начнет работать. Вы на этой программе такие нереальные деньги будете иметь. Вы даже не представляете, какие. Сколько вы сюда клонов-то запустите? А теперь вдумайтесь, что на каждый клон до бесконечности будут эти деньги. Вот эти 50 рублей вам сколотят такое состояние. Вы во сне таких денег никогда не видали. Просто включите голову, возьмите калькулятор. Это математика, это не мои слова, это математика. Вдумайтесь, вам дали в руки инструмент, который вам реально печатает деньги. Реально печатает деньги. Нужны деньги? Просто бери ссылку, иди работать. Не надо лениться. Не надо сопротивляться тому, что вам дали. Многие, конечно, хотели заработать на старте. Я понимаю, но вы поймите, живых очередей много, двери открыты. Стартов тоже очень много. Идите стартуйте, бегайте по живым очередям. Мне в компании нужны серьезные люди. Люди, которые готовы к деньгам, которые действительно хотят зарабатывать. Мне пассивщики, халявщики тут не нужны. Извините, пожалуйста, меня за грубость. Но я сама всю жизнь работаю. И я хочу, чтобы в нашей компании были такие же простые, обычные люди, как я. Чтобы мы могли вместе с вами дружно идти в одном направлении и пережить это тяжелое время. Дай Бог нам всем с вами мирного неба, покоя. В наших душах в покое в наших чатах и просто браться за работу и идти идти идти в одном направлении денег мне реально хочется чтобы мы с вами жили спокойно нормально чтобы зарабатывали чтобы могли кто-то детей своих кормить кому-то машина нужна кому-то квартира каждый мы достоин денег понимаете ну вот каждый каждый рабочий человек я вот так скажу, каждый рабочий человек. И если только вдруг у вас еще какие-то вопросы возникнут по поводу, по поводу данной площадки, если что-то вы не поняли, пожалуйста, можете позвонить, я вам объясню. Я думаю, что вы будете очень довольны. И сейчас, так как эта площадка стартовала на год нашей компании, и было очень много таких вот всяких разговоров, я гарантированно говорю вам, что на следующий год, на следующий год, когда будет два года нашей компании, мы снова с вами встретимся, ну, как мы встречаем-то с вами всегда. Просто поговорим на эту тему, как вам понравилась наша программа, именно Денежный кланопад. И я уверена, что многие из вас будут говорить и ну, будут очень довольны нашей программой. Ну, на этом я хочу закончить именно презентацию сегодняшнюю и мы с вами идем работать.